адам Добрый вечер всем, дорогие друзья! С вами снова Юрий Пузыревский. Сегодня у нас будет непростой прямой эфир. Сегодня у нас есть приглашенный гость. Его зовут Михаил. Он у нас будет сегодня выступать в качестве модели для демонстрации. Сегодня буду показывать технику изменения метапрограммы. Технику изменения метапрограммы для того, чтобы это было наглядно. Прямо на примере, прямо на живом человеке. Михаил у нас подключился и вызвался, изъявил желание поработать и быть достоянием общества, для того, чтобы многие из вас, кто смотрит этот прямой эфир, неважно в записи, либо вживую, чтобы вы могли на его примере понять, как сделать эту технику, как пользоваться этими инструментами, изменениями программ, чтобы это было наглядно. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня видно, как меня слышно. По приборам, опять же, все должно быть хорошо с видом, с видео и со звуком. Мы над этим сознательно работаем, специально. И сейчас я увижу ваши комментарии, каким образом будет построена сегодняшняя работа. Сейчас я выведу на экран презентацию. Отлично, вижу, Ольга пишет нормально. Сейчас я выведу на экран презентацию Я расскажу, в принципе, шаги просто техники по изменению метапрограммы. И покажу, как это будет происходить. Потом непосредственно уже мы проведем демонстрацию. Во время демонстрации Мария вижу. Добрый вечер. Вас давно не было, Мария. Добрый вечер. Видно и слышно. Потом мы проведем демонстрацию. Естественно, во время демонстрации я не смогу отвлекаться на чат, поэтому я буду работать только с Михаилом. И все мое внимание будет глубоко в нем. Вы просто наблюдайте и можете писать вопросы в чат по мере их поступления, когда они будут у вас возникать. А когда мы закончим демонстрацию, естественно, я уже включусь в таком в обычном режиме, я буду видеть ваши комментарии, и я отвечу на все ваши вопросы, которые у вас сложатся во время этой техники. Вы, кстати, можете параллельно с Михаилом делать аналогичное какое-то изменение с собой, если вы уже знаете, какую метапрограмму вы хотите изменять. Вот. Это по регламенту. И, возможно, у вас будут какие-то еще вопросы и к Михаилу после того, как вы увидите, что будет происходить. Тогда вы тоже сможете ему задать вопрос прямо так же в чате. Я его зачитаю, а Михаил, я думаю, с радостью вам ответит о своих ощущениях, о своих изменениях, о своих э, каких-то пониманиях, о своем понимании того, что происходит. Итак, переходим непосредственно уже к самому действию. Сейчас я выведу презентацию и просто вам на презентации покажу, расскажу алгоритм, чтобы у вас было понимание. Вы можете, кстати, сделать скриншот, пока я в таком демо-режиме вам рассказываю, что... Что мы будем сегодня делать? Есть такая методика, техника, с помощью которой можно изменить свою метапрограмму. Ну, первым шагом, первым шагом нужно идентифицировать метапрограмму, то есть понять простыми словами, понять, какую метапрограмму вы хотите скорректировать, какую из полярностей вы хотите расширить, да, и провести некую такую небольшую экологическую проверку, то есть задать себе вопрос, каким образом Изменение этой моей метапрограммы, да, то есть в НЛП мы всегда идем от запроса, каким образом изменение этой метапрограммы улучшит мою жизнь, каким образом это улучшит мою эффективность, каким образом, ну, то есть какую непоправимую пользу это мне принесет. Дальше э, нужно описать предпочитаемую метапрограмму. В случае с Михаилом мы будем работать, так как мы уже с ним предварительно созванивались и обсуждали вот эти нюансы, чтобы не, за, не занимать время в эфире. Мы определились, что Михаил вместе со мной сейчас будет работать с метапрограммой, которая называется «Мотивация к», «Мотивация от». И он будет по методике вместе со мной корректировать эту программу в сторону полюса «Мотивация к», «Мотивация достижения», так называемая. И... Вторым шагом стоит ее описать, где и когда, каким образом она должна работать. Ну, это нам уже расскажет Михаил. Вместе со мной я задаю ему эти все вопросы. Потом Михаилу нужно будет на свою метапрограмму, вот это вот желаемое свое поведение в соответствии с этой метапрограммой, немного в своем воображении покрутить, да? то есть он представит, как будто он уже пользуется этой метапрограммой. Дальше мы переходим уже к моделированию. Моделирование важный момент, потому что если у человека, допустим, нет в карте реальности э, такого яр яркого проявления этой метапрограммы, то, соответственно, ему нужна помощь, ему нужен кто-то, у кого эту метапрограмму можно смоделировать. Михаил нам потом расскажет, у кого он будет ее моделировать. То есть он на время будет становиться в позицию того человека, у которого ярко выражена метапрограмма, мотивация к. Дальше мы проведем экологическую проверку. То есть мы с ним пообщаемся на, то, на тему того, какие его действия будут уже с помощью скорректированной этой метапрограммы будут влиять на его в целом жизнь. Дальше Михаил с моей помощью попросит у себя разрешение. Установить эту программу на время. Почему на время? Потому что очень важно иногда, когда человек сознательно делает в себе какие-то изменения, он этому сопротивляется. Так называемое сопротивление. Да, в психологии это называют таким термином интересным. Поэтому мы договариваемся со своим бессознательным, со своими частями личности, что он попробует на какое-то время, на определенный срок, на неделю, на две, может, на месяц, это уже как пойдет, да. он попробует действовать из этой метапрограммы, которую он корректирует. да, Он будет из мотивации от корректироваться в мотивацию достижения, мотивация к. Ну и дальше мы подстроимся под будущее. Это седьмой шаг. И Михаил поиграет в воображении с этой метапрограммой для того, чтобы у него выработался уже некий э, такой паттерн мышления, некий шаблон мышления в уже в ключе этой метапрограммы. Ну и дальше, друзья, для того, чтобы усилить эффект техники, мы будем это все делать в пространстве. То есть я Михаила буду просить шагать по его э, пространству, по его помещению, где он сейчас находится. И что Михаил будет делать? Он на полу у себя мысленно расположит некую линию восприятия. У него будет четыре предмета. Скорее всего, это будет четыре ручки или, может быть, какие-то другие предметы. Для чего они важны? Даже 5, Михаил, подготовьтесь, возьмите 5 предметов. Первые два предмета – это будут крайности. То есть мотивация от. Просто ему нужно, условно говоря, на полу такую мысленную шкалу, ровную линию нарисовать. Для того чтобы было две крайности: вот процентов мотивация от или сто процентов мотивация к я обычно использую шкалу из пяти делений. Ну, я думаю, что в этой технике мы из пяти делений и ну, так и продолжим. Потом Михаил возьмет, отметит еще где-то серединку, где вот нейтраль между этой крайностью и этой, отметит серединку. Это будет такая условно говоря, точка 0. И дальше. Еще два оставшихся предмета будут для него свидетельствовать. Вот о чем. Он медленно будет, станет в точку ноль и будет шагать назад к, скажем так, к полюсу метапрограммы от. И где-то в какой-то момент он остановится и он каким-то образом идентифицирует, где он сейчас находится где он сейчас находится, и он просто сделает отметку прямо на этой линии, прямо положит, вот возьмет предмет и положит на пол. Дальше я его буду просить сходить с этой линии и просто смотреть, как он это воспринимает. А дальше э ему нужно будет определиться э со степенью, до которой он на данный момент, на сегодняшний день в своей жизни готов эту метапрограмму от расширить до значения k. И это может быть совершенно любое значение, может быть, он решит и до пяти да, по шкале, по внутренней шкале. А может, он там решит, что вот он поднимет там до двух, до двух с половиной. Да, как на моем примере, здесь на презентации я поставил так. Это чисто моя фантазия, до двух с половиной. Не хочу, чтобы это задавало какую-то рамку Михаилу, просто он по ощущениям. И то же самое по линии восприятия. Он будет двигаться, он будет двигаться и по ощущениям он где-то поймет, до, до какого уровня он на сегодняшний день готов эту метапрограмму, скажем так, расшевелить и раздвинуть. И это будет его, так сказать, условно целью. И вот эта работа в пространстве с якорями, с пространственными якорями, она как раз таки будет являться такой отображающей проекционной метафорой того, как происходит изменения. Ну, конечно, это все будет происходить вживую, это будет интересно, и не все будет так гладко, скорее всего, как я описываю, но, тем не менее, это интересный процесс. Я думаю, Михаил получит удовольствие, и вместе с ним получите удовольствие и вы. Вот таким образом будет у нас построен наш сегодняшний стрим. Дорогие друзья, кто нас смотрит в YouTube, предупреждаю еще раз, вы пишите, все вопросы, которые будут у вас возникать в процессе этой демонстрации, вы можете их писать в чат. Но я на них какое-то время отвлекаться не буду, лишь до тех пор, пока мы с Михаилом общаемся. Когда мы закончим технику, и вот эти трансформационные техники, их лучше не прерывать. Поэтому мы с Михаилом будем работать и общаться, а вы будете наблюдать, ставить лайки, писать комментарии. И... Когда мы закончим, я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Ну что, Михаил, добрый вечер. Можете включать э, видео, можете включать звук. Давайте, друзья, сейчас в чате поаплодируем, поставим э, класс или напишем плюсики в чате, чтобы поприветствовать Михаила. Все, Михаил, я полностью Привет. вместе с вами. И я просто еще небольшую предысторию. Так как мы с вами уже общались... Э, я коротко передам суть разговора нашим участникам, чтобы они понимали. Мы с Михаилом созванивались и по поводу метапрограммы Мотивация от. То есть для начала я ему позадавал какие-то вопросы, и нам удалось идентифицировать, что Михаил, то есть возвращаемся к нашему первому шагу, да. то есть нам нужно проидентифицировать метапрограмму. И Михаил вместе со мной понял, что в принципе у него чаще работает метапрограмма, которая называется Мотивация от. И это здорово. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности, каким образом мы это сделали, но каждый из вас прекрасно знает, где, на каком уровне у вас какая находится метапрограмма. И вот сейчас, Михаил, я вам задам вопрос такой, наподумать, да, а, каким образом эта метапрограмма подрывает вашу эффективность, либо, если другими словами сказать, каким образом эта метапрограмма мешает вам жить. Вот то, что вы находитесь где-то на, в метапрограмме «Мотивация от». Это, после того разговора… Когда... Да, и если можно, немного погромче, чтобы было лучше слышно. Ага. После того разговора, когда вы общались, начинаешь попробовать когда оно там внутри сидит, когда не, мысленными процессами ты ничего не трогаешь, ты не понимаешь, что там происходит. Ну, сработало и сработало. Вот. А это как бы я задумался, вот, и я понял, что когда вот она вот, срабатывает, вот, то есть она может попасть, может не попасть. Вообще. То есть она просто выкидывает тебя из той ситуации, лишь бы тебя увести в сторону. Вот. А, вот, а как бы понимаешь, ты всего не того хотел. Ну, так как получилось. Так получилось, я просто могу сказать, что э, когда я был маленький, вот, э, отец привез сена. меня слышно. Ну, слышно плоховато. Если У -у -у. можно, как-то, может, э, просто... Отец, отец привез сена. вот, и я там сделал домик. Я был маленький, вот, я сделал домик э, внутри, и решил развести костер. Вот. Ну, сами понимаете, в стоге сена развести костер что там будет. Вот. И там она очень хорошо сработала. То есть она меня спасла, в общем, я выбежал, все нормально, живой, здоровый. Вот сгорела пара сараев там, ну ничего. Вот. А иногда, очень, когда я понимаю, что то есть просто она как бы, пытается, чтобы все это закончилось, и как бы побыстрее все. То есть она моментально работает, и там мне без разницы, куда ты, а что, в общем, ты, тебе не хочется, все, вот, пожалуйста. А что дальше будет, там уже без разницы Сори, айс, горят, там. Ну ты нормально вообще все. Ты знаешь это. Дело в том, что сейчас вообще хорошо слышно. Чтобы попасть в цель, то есть, ну, как бы у нас есть свои цели, вот, и как бы представление, как мы идем туда. Вот это очень редко она просто срабатывает, чтобы туда попасть. Чтобы отпало то, что есть и то, что хотелось, то, что получилось. Обычно Сидишь и думаешь, елки-палки, нафига, зачем ты так поступил? Только бы избежать этого. А если бы посидел спокойно, в общем, там, уверенный, там, безграничная уверенность, понимание, то есть, откуда же приходит сразу, как действовать, вот, и сразу же, там, другие, по-другому, то есть, это тоже программа работает, но просто та, которая сильнее, она постоянно перехватывает управление, вот, как бы, я так считаю, то есть, та чаще срабатывает, срабатывает та программа, которая, имеет больше это лес то есть, uh -huh. по теории вероятности просто вот, я так подумал над этим то есть и как бы они все так важны эти, эти программы мета но как бы, охота чтобы более осмысленно было А, конечно подольше работает вот, они как бы это, долгоиграющие вот так я понимаю а быстро не хочешь пожалуйста вот uh -huh. И я так подведу итог, вы просто меня поправите, если я что-то скажу неправильно. То есть, если я правильно понял, то вы хотите исправить метапрограмму Мотивация от на Мотивацию к для того, чтобы более эффективно достигать целей. Не для того, чтобы от чего-то убегать, чего-то избегать, там, не знаю, бедности, голода, еще чего-то, а для того, чтобы к чему-то приходить, правильно? Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Теперь смотрите, Михаил, вот как по вашим ощущениям, вы, наверное, смотрели тоже сейчас на слайд, и, условно говоря, у нас есть 5 делений мотивация от, и у нас есть пять делений мотивация к. Могли бы вы сейчас вот на вот этом вот, условно говоря, барометре, да, просто отметить, насколько по вашей внутренней шкале вы находитесь. К, мотив... ну, к полюсу мотивация от? Вот, ну вот в цифрах. Пятерка там. Прям вот пятерка-пятерка. Ну да, там... Хорошо. Что, там, когда решаются жизненно важные вопросы, когда большой стресс идет, вот, то, что просто все раз... Стресса нет, только есть одни последствия. Хорошо, хорошо. И вы от них успешно-эффективно избегаете. От них успешно-эффективно убегаете. потом Это мотивация к и пошел обратно вот это... То, что можно было избежать сразу. Хорошо. И если я правильно понимаю вас, то вы бы хотели все-таки иметь более положительный вот этот полюс, мотивации к. Хотели бы чаще им пользоваться, даже, может быть, где-то в стрессовых ситуациях. Так да. Да. Супер. Хорошо. А сейчас попробуйте себе просто вообразить какие-то жизненные ситуации. Вот если бы у вас была мотивация к, в каких-то жизненных ситуациях, Каким образом вы бы поступали? Возьмите какой-нибудь один жизненный пример, желательно, который находится в будущем. Вот вы представляете, что вам что-то предстоит. И если бы у вас была мотивация К, каким образом бы это действовало на вас? Ну, если бы у меня очень сильно работала мотивация К, то тогда каждое мое действие, оно было бы связано с этим. Принимаю я. Так, что-то отвалилось видео. Михаил, отцепилось куда-то видео. И я вас сейчас не слышу. Попробуйте восстановить связь. Михаил, вас не видно и не слышно. Так, Михаил у нас куда-то отключился, наверное, переподключается. Я думаю, что спустя какое-то время он появится. Пока поразвлекают тех, кто смотрит нас в Ютубе. Напишите, понятно ли пока то, на каком шаге мы находимся. То есть мы сейчас, по большому счету, проверяем намерение Михаила изменить то, что он хочет изменить. То есть мы уже пообщались на тему того, что, как она ему мешает жить, ну, в каких случаях он является… вот эта крайность метапрограммы «от», мотивация «от» не дает ему эффективно действовать, да, то есть не помогает а скорее не способствует достигать целей, а способствует помогает чего-то избегать. И он хочет изменить вот это свое восприятие мотивации, чтобы оно было более позитивным. Друзья, напишите пока в чат, насколько понятно то, о чем я говорю. Я сейчас еще попробую связаться с Михаилом, что у него случилось. Понятно. Жду продолжения. Супер-супер-супер. Продолжение обязательно будет. Мы с Михаилом готовились, несколько раз созванивались, поэтому обязательно, вот я вижу, уже Михаил подключается. Не знаю, что это какой-то технический сбой. Ну, ничего двигается. страшного. Ничего страшного. Зато стало слышно лучше, я вам так могу сказать. Хорошо? Я типа, просто не понял. Ничего страшного. Двигаются. Техника она не любит, когда ее лишний раз трогает, поэтому. Хорошо, Но вопрос был следующим. Попробуйте просто представить сейчас в будущем какие-то ситуации, где вот эта метапрограмма, если она у вас будет в полюсе мотивация к, каким образом это поспособствует вашему поведению, как вы себя станете вести в каких-то жизненных ситуациях. Возьмите какой-то один пример стану более, это то есть это все мои действия будет подчинено это, той цели, к которой я иду, uh -huh. потому что ну, как, мы много можем терпеть, зная из-за чего, uh -huh. вот и когда это будет ясно пониматься, тогда это будет это более, то есть это срабатывает, вот, то есть если мы не знаем, куда мы идем, общем, нам без разницы, что случится, вот, то есть когда у нас uh -huh. есть четкое понимание, вот. И мы идем туда и понимаем, чем мы можем это, то есть, на что мы готовы терпеть. То есть, что бы с нами ни случилось, нас ничто не может вывести из состояния равновесия. Вот это, Чтобы сработала эта программа. Вот. Хорошо. Ну давайте сейчас на секундочку представим, что у вас эта метапрограмма уже как бы есть. И как бы вы уже можете в полюсе. можете представить какую-то одну свою цель, Желательно, чтобы это была цель какая-то такая, не интимная, которую вы могли озвучить. И если вы представите, что у вас мотивация «к», как вы будете действовать, как вы будете думать, как вы будете строить свои действия, свои планы? Ну, если мотивация «к», и она да. очень хорошо работает, то на пятерочку, вот, то... Она, это то есть каждое действие чтобы человек не делал то, ну, то чтобы что я не делал то есть, оно приближает меня к есть, uh -huh. покушать я понимаю что я приближаюсь вышел погулять в общем я тоже гуляю с целью чтобы приблизиться к этой цели и также вот любые действия которые можно сказать которые ну, не имеют никакой ценности веса можно так сказать в общем, они приближает меня к цели. Угу. И помимо того, что и если я еще и стараюсь это как-то, это, добиться этого, вот, то там и. вообще как бы зашкаливает приближение. Давайте теперь представим вот какую э, ситуацию, что у вас уже э, мотивация К, и вы знаете свою цель, и вы к ней идете. Из, исходя как раз таки из мотивации К. Э, если Вдруг у вас на пути к вашей цели возникает какое-то препятствие, будь у вас мотивация к... Вы будете убегать от препятствия, избегать каких-то негативных последствий, либо будете искать шаги, как достичь эту цель, представляя, что у вас мотивация к... А, ну, и, конечно, властовский вопрос такой вот этот препятствие. Вот, ну, собираюсь это препятствие как воспринимать, а, то есть что это препятствие чем чему-то чем-то мне хочет помочь в этом в моем деле uh -huh. вот то есть, это, то есть, как бы она меня не пускает не из-за того что мне туда нельзя к этой моей цели а больше не пускает из-за того что я еще не готов как бы, более то есть он мне как бы, хочет показать что вот разберись с этим и ты поймешь кое човечьмо что тебе поможет в твоей цели Супер. Супер. Сейчас я э, небольшую сделаю вставку для участников, и я думаю, вам тоже будет полезно это послушать. Михаил сейчас не очень уверенно об этом говорит, он рассуждает, он думает, потому что в его картине мира, в его карте реальности, э, нету еще вот этого вот шаблона, потому что человек, у которого, там, допустим, условно говоря, мотивация к очень сильно развита, он без сомнений, с уверенностью скажет там про препятствие Да ладно, фиг с ним, с этим препятствием, я посмотрю, как его обойти, и буду дальше двигаться цели. А Михаил несколько замедляется, затрудняется, потому что у него еще пока нету такого привычного сформированного образа мышления, потому что метапрограммы, как он сам отидентифицировал, у него больше от. И это не хорошо и не плохо, это как есть, потому что каждый раз, когда, ребят, когда вы будете пробовать изменить свою метапрограмму, особенно сильно в другой полюс, который вам не свойственен, у вас будут э, такие, скажем так, некие сомнения и некая неуверенность в том, как вы думаете, потому что еще этого как бы в реальности нет. И в этот момент как раз-таки нам э, помогает очень хорошо моделирование. Что значит моделирование? Сейчас я, Михаил, попрошу вас сделать, пока стойте на месте, я вас просто попрошу сделать шаг вправо, либо шаг влево, посмотрите, куда вам удобнее, но пока не делайте. Сейчас вам нужно представить человека, у которого вы точно знаете выработана метапрограмма мотивация к и так как мы с вами уже общались об этом человеке можете сказать его имя, кто он? Ну это как это... Арнольд Марчфростнегер. Я просто хотел пояснить, почему он... именно он. Угу. Во-первых, как бы а сколько он там семь раз Мистер Олимпия был. Вот, как бы, Чтобы достичь такого уровня, там должна быть запредельная мотивация к. Вот. Да. если посмотреть, как он себя ведет на интервью, то есть это абсолютно уверенный человек, который знает, что вообще. То есть, я не знаю, что должно произойти, чтобы поколебать его веру в то, что он угу. говорит. Хорошо. А, сейчас я тоже для участников и для вас в том числе поясню. То есть, ребят, для того, чтобы взять кого-то за модель, вам просто нужно найти из своего окружения, либо не только прямо из своего окружения, а вообще из тех людей, которых вы знаете, чьи интервью вы смотрели, чьи, не знаю, какие-то выступления вы смотрели. Благо, сейчас есть YouTube, и это все находится в свободном доступе. И Михаил выбрал этого человека, потому что действительно у этого человека ярко выражена метапрограмма мотивации «К». И это очень хорошо, это будет Михаилу сейчас способствовать в корректировке его метапрограммы. Что сейчас, Михаил, вам стоит сделать? Вы уже знаете, в какую сторону будете отходить? Так, мне это влево-вправо, правильно? Право или влево, да. Так, это без разницы, да, куда? Да, неважно, вы просто сейчас определитесь, я вам скажу, что сейчас сделать. Право. Хорошо. Ну, то есть вы там полша... полшага вправо сделаете, только... Под... Да, вот так, отлично. Ну, встаньте пока там, где вы стояли. Сейчас, вот представьте, что сейчас вот там, где вы можете сделать полшага влево, там сейчас, условно говоря, стоит Арнольд Шварценеггер. Ну, просто насколько это возможно, представьте. Справа от вас. И, и просто сейчас ваша задача, как, знаете, как в какой-то игре стать им. То есть впрыгнуть в его роль. Ну, сделайте. Сделайте это вместе с переходом. Угу. Ну и все. И ваша задача сейчас максимально вжиться в его роль. Прям встаньте, как стоял бы он. Дышите, как дышал бы он. Как бы это не было, может быть, непривычно. Руки расположите, как бы располагал он. Не знаю, Арнольд, наверное, вот такой какой-то, да. Может, выражение. Он такой всегда улыбающийся, голова приподнята. И сейчас вам не обязательно прям смотреть в камеру. Самое главное, чтобы вы делали то, что я вам говорю. Представьте себя Арнольдом Шварценеггером. Прям вот окей? Okay? Yeah. И как вам ощущать себя этим человеком, у кого у которого прям мотивация к. Легко. Это необычно. Да, это необычно, это как раз таки то, о чем я говорил. Ну, по постарайтесь вот прям максимально вжиться в его роль. Представьте, что сейчас я общаюсь не с вами, а с Арнольдом. Как бы Арнольд отвечал на мои вопросы. Прям попробуйте. Сейчас очень интересный момент для участников, которые наблюдают. Э -э Михаил, чем больше будут входить в эту роль, тем... Э -э Нагляднее будут, будет его по мета-сообщению изменения То есть он будет говорить несколько не так, как он говорил до этого. Ну, это такой нормальный, хороший процесс, когда человек вот искренне входит. О, все, все уже начался движ. Угу. Хорошо, это, это хороший, хороший знак. Отлично. Как ощущения? обычно как обычно все да, нормально да, да? да. Угу. привычно уже привычно привыкаете хорошо а, ну давайте представим что я вам сейчас задам вопрос а вы как будто вы есть арнольд шварценеггер ответите мне на него Окей? Mm. хорошо михаил какие планы на завтра Прочитать еще одну книгу. Отлично. Как думаете, прочитайте эту книгу? Я всегда это делал. Я всегда отлично. О чем эта книга? Чему она вас научит? Когда я читаю книги, они всегда чему-то учат меня. Это без разницы, какая книга. Но там будет книга по психологии. Я просто хочу еще раз ее перепрочитать, чтобы для меня некоторые вещи, пешок выучить хочу. Отлично, отлично. Хорошо. Постараюсь еще больше вжиться. Прям грудь вперед, как у Арнольда. Голова я будет. просто хочу, чтобы я помещался в камеру. Нормально, нормально. У нас добрый предварительный добрый прямой добрый эфир, добрый поэтому кому не нравится, то я понимаю, что у человека с метапрограммой мотивация К, ему хочется, чтобы было все в лучшем свете по максимуму. Отлично. Хорошо. Как вам сейчас находиться в этом состоянии? <социативный> как рыба в воде. Как рыба в воде. Отлично. Хорошо. А теперь встаньте опять на то же самое место, ну вот на середину, да, откуда начинали. Отлично. Оставьте Арнольда там, уже становитесь собой. Скажите себе, я Михаил. Угу, ноги трясутся. Ну, побыть. Ноги, ноги побыть трясутся. Такой угу. Хорошо. Каково, Михаил, было, были ваши ощущения и ощущения уверенности, когда вы были вот в позиции Арнольда? Ну, там, конечно, лучше, он там более уверенный, то есть он как-то не, не парится, что сказать. Угу. То есть он нет. даже, не, оно все само выходит. А там нет сомнений. Окей. Okay. Uh, ну, я вас поздравляю, вы можете это делать уже из своей позиции. Тоже немного расправить плечи, немного там, пере, перешагивать. Да, вот так. Нет, я сейчас вот, про, вот, реаль, это, вот хотел сказать, вот когда я тут стоял, у меня было все хорошо. То есть, вот, это... А когда вышел? почувствовал тяжесть ногах, ноги, что-то за как бы. Хорошо. Но мы тогда, знаете, что сейчас сделаем? Вы сейчас станьте опять Арнольдом, опять сделайте шаг. Опять войдите в его роль. Как бы запомните эти ощущения. Запомнил ли? Да. Отлично. И теперь вместе с этими ощущениями станьте на позицию Михаила старайтесь их как бы с собой забрать угу. вот так вот так друзья мои дорогие это я для э, зрителей поясняю работают пространственные якоря то есть михаил даже вот сам перешагивая с места на место он замечает что все-таки состояние меняется хорошо как сейчас ну как бы еще не нет, как бы... не сейчас уже легче конечно но реально когда сюда становится левее по-другому mm. Угу. Вот, почему сейчас хоть И я думаю, так еще надо пару раз сделать, чтобы более да. перетонить. Вы сможете это делать в дальнейшем. Просто сейчас, чтобы не тратить время, ну то есть уже в дальнейшем, когда вы будете сами зарабатывать, да. работать, то будете это делать. Сейчас наша задача просто продолжайте, постарайтесь удерживать вот это состояние. Угу. Скажите, пожалуйста, Михаил, если вот вы будете действовать из этой метапрограммы «Мотивация к…», вы уже ощутили, как это работает, ну, приблизительно, насколько это возможно, как это работает у Арнольда Шварценеггера, как вы думаете, это позитивно вообще повлияет на вашу жизнь или это каким-то образом может где-то и негативно сработать? Это очень позитивно повлияет. Я просто, если можно, расскажу кое-какую историю. Вот это, если можно. Ну, давайте, если вот. она не очень длинная. Ну, я просто образно расскажу. Mm -hmm. вот это, я не знаю, у меня, как правда, не было образа, там, кто, что в общем, как, это просто, когда в трудную ситуацию, вот, когда работает, то есть эта программа от, как бы, сработала к. Вот, mm -hmm. оно, было, как бы, перехват управления, вот, то есть, я, как бы, сел, как зритель в кинотеатре, вот, и смотрел, в общем, как вот этот, который взял управление на себя, вот, он э, разговаривал, он вел себя. Вот, но там, как сказать, в общем, а, того человека знания, в общем, как бы, он уверен, он знает, о он говорит. В общем, и люди, в общем, Это было в университете, там были доктора наук, там профессора, в общем, пациенты. Вот, и мы как бы в таких темах разговаривали, как о психологии там, людей. Вот, и он как бы вот этот человек, который разговаривал с ними, вот он с ними разговаривал, как с детьми вот, получилось. Вот, они были вот, на уровне детей, что, хотя у них образование было. Вот, и а, как бы после вот этого разговора, вот, это было на перемене в Абриканате. Вот когда перемена закончилась, вот они мне все пожали руку, попрощались, ушли. Вот, как бы, мне это очень понравилось. Тоже. Ну, там у меня просто очень стрессовая ситуация была. Okay. Спасибо за историю. Сейчас, уже понимая, как может эта метапрограмма работать, готовы ли вы разрешить себе какое-то время, может быть, две или три недели, постараться действовать уже из этой метапрограммы, из, из метапрограммы мотивация к из, мати, из метапрограммы достижений? И как, вы думаете, это повлияет на вашу жизнь, на ваши цели, на ваши задачи? Я считаю, это цели просто как бы приблизится, притянет. Как бы. Ну, вот, и многие... Вот как вы сказали, это проблемы, не проблема, а препятствия, в общем, они как бы это... Ерунда. Хорошо. Yes. Хорошо. Сейчас, Михаил, такой вопрос. Есть ли внутри вас какие-то части, которые возражают против того, чтобы вы применяли метапрограмму мотивация к? Просто по ощущениям. А, да, есть. Uh -huh. Есть. И это, это окружение. Вот это мать. Внутри вас. Не то, что снаружи люди, а именно внутри вас то, что... Не, они как части этих людей, вот, они как бы, а, ну, просто я их представляю, что есть, если я пойду как, к своим целям, в общем, они будут очень сильно тянуть назад. Вот, они как бы сидят во мне и, в общем, и... Mm -hmm. начинают тянуть есть, назад. Не... Хорошо. Вот. А не могли бы вы сейчас как-то мысленно попробовать... Договориться с этими частями личности, которые сидят внутри вас, которые отвечают э, вот за это сопротивление. Просто договоритесь, что а давайте мы попробуем вот на две недели, а потом посмотрим. Если вам будет не нравиться, мы изменим все э, обратно, просто мысленно. Пообщайтесь с этими своими сомневающимися, сомневающимися частями. Ну, вот это э, мать сразу говорит, у тебя ничего не получится. А остальные, там, пеща, жена, общем, куда ты вообще лезешь? Кто ты такой? Вот такие вот. вот это. это хорошо. Ваша задача сейчас э, с ними просто договориться, что вот э, две недельки я попробую. Или недельку, насколько они согласны. Мне кажется, там по-другому нас не договаривают. Попробуйте договориться mm -hmm. по-другому. Тут у меня работает более ультимативный, потому что там, что уговоры ничего не, не понимают, они как бы боятся скандалов. Вот, и как бы, вот сейчас вот когда повышаю градус вот этого всего, они как говорят, ну ладно, ну, давай без этого по-мерному, как бы, попробуй, попробуй. Ну, остаюсь при своем. Хорошо. Ну, то есть они согласны, когда вы повысили градус, они в принципе согласны, что... Ну да, то есть они не хотят как бы скандалов. Угу. Ультимативный способ общения – тоже способ общения. Хорошо. И давайте сейчас, Михаил, представим, что у вас уже работает эта метапрограмма. Вот как вы в заходили. Мотивация к… попробуйте встать в эту позу. Ощущение уверенности, мотивация к достижению своих целей. И каким образом это повлияет на вашу жизнь, на все сферы жизни – ну, вот сейчас вот начал думать, у меня там, я не знаю, отсюда как бы что-то, какой то такие мурашки приятные, знаете Отлично. Видите, приходить да. на демонстрацию, это еще и мурашки получить приятные. Хорошо. Я не знаю, просто хотел поделиться. Супер-супер. Я не знаю, я когда начинаю думать о, о будущем, вот это вот что-то приятное такое идет. Угу. Ну, первое, что вот... а... а наконец-то так получится, что вот как бы вижу своих вот этих вот оппонентов, которые вот внутри меня, вот, которые сопротивляются, они как бы говорят, не может быть. То есть они удивятся. Да, то есть их неверие, в общем, оно перевернется, то есть оно их просто как хорошивает. Угу. Есть... Как это повлияет на вашу работу, карьеру? Ну, мне это очень приятно, мне это как стимулирует наоборот. Хорошо. Отношения с близкими улучшат. Карьеру? А, то есть ну, там просто я образ такой, очень сильная личность, а отношения с близкими как, личностями. Оно даже усиливается, потому что человек в общем, ведет себя конгруэнтно, ну, как есть. Uh -huh. вот. А с таким человеком то есть, ты его, то есть, не пытаешься на него повлиять в общем, и потом обидеться на него из-за того, что он это не сделал, потому что это не его. Вот. А когда ты чувствуешь, что это он, ну, так он решил, в общем, это его мнение, на что обижаться, в общем, есть, uh -huh. это, оно, много проблем сразу уходит. Человек, человек живет в общем, своей силой, вот жизнью. Отлично. Как это еще может повлиять, допустим, на такую сферу жизни, как здоровье? То, что вы будете использовать на эту программу мотивации к... Это, то есть, ну, как я сейчас расскажу в общем, вот у меня понятие, как, в общем, что такое здоровье. Вот, как бы есть это, у человека. А. То есть есть ресурсы какие-то, которые надо, идут на работу этого всего организма, на обслуживание, там здоровье, все такое. Общем, и когда человек, в общем, не реализуется в жизни, то есть у него как бы он в негативном ключе живет, и в общем, он начинает зацикливаться. И вот эти ресурсы, которые идут на обслуживание организма, они это отбираются. Вот. И если как бы за машиной то есть не, не, не приглядывать, то есть не, не, не проверять масло, там, не менять фильтра, в общем происходит, то двигатель приходит в негодность, в общем, ухудшается работа, начинает копить, больше есть бензина. В общем, вот. А когда у человека высвобождается время на обслуживание, то, общем, двигатель приходит в порядок, в общем, там ремонтиком занимается. То есть, вот. Я так думаю, что вот, когда человек идет к своей цели, вот, у него как раз вот много ресурсов освобождается на то, чтобы здоровье просто улучшалось а не него. Mm -hmm. Я так вижу, что оно как бы клубок вот это развязывается и больше становится свободы эмоциональной, которая тебе помогает почему-то здоровье. Супер, хорошо, Михаил. Тогда нам сейчас еще стоит мы в принципе прошлись по всем шагам и я уверен, что yeah. уже изменения есть ощутимые в своем восприятии и в понимании этой метапрограммы. И тем более вы уже с тобой, сами с собой договорились на какой-то определенный срок ее как бы осознанно включить. Что теперь потребуется сделать? Как раз сейчас в ход пойдут те предметы. Вы сейчас, вот как вы стоите, представьте, что на полу у вас вот вдоль есть, есть некая линия <гум> да, да, вдоль. Вот так. <гум> Вам нужно положить один предмет... В конце линии другой предмет в начале линии и третий предмет в середине. И, соответственно, первый предмет – это будет мотивация от, точка означать. Ну, допустим, она будет, к примеру, сзади у вас, там, почти возле стены. Да, Прямо можете брать и класть туда. Угу. Второй предмет – это будет мотивация к максимальный предел. Отлично. Третий предмет – это будет где-то серединка между ними. Супер. И сейчас будет четвертый предмет. Вы его просто держите в руках. Станьте на середину, где у вас нолик. Угу. И медленно-медленно двигайтесь назад к мотивации от к этой точке и просто по ощущениям остановитесь там, где вы ощущаете, где вы сейчас реально находитесь в этой метапрограмме. Прям вот в самом конце вот стены. Так? Да. хорошо. Положите этот предмет, который у вас есть с собой, вот прям там рядом на пятерочке, наверное, это получается. Да, точно прямо на пятерочке. Супер. А сейчас поворачивайтесь ко мне спиной. И сейчас у меня быть рука. Что? Привет. Пусть еще один будет у вас в руках. Угу. И сейчас э, просто постарайтесь расслабиться, довериться своим ощущениям внутренним, просто двигаться маленькими шагами назад, обращая внимание на свое ощущение, и пускай вам ваше бессознательное просто поможет и подскажет в виде каких-то ощущений, насколько вы на сегодняшний день уже готовы сместить полюс метапрограммы в сторону мотивации к… Пускай в этом месте вы остановитесь, оставите этот предмет. Угу. И сейчас я вас попрошу просто как бы сойти с этой линии, Посмотреть на нее, как бы вот, да, со стороны. Отлично. Просто расскажите сейчас нам, чтобы у нас понимание было, где вы находились вот в цифрах, если я так правильно понимаю, мотивация от это была это пятерочка, да, потом вы видите, где-то серединку, это и та, и та, эта программа, да, и вы шагали по ощущениям до мотивации к, и положили где-то предмет. На какой приблизительно цифре вы его положили? 4,8. Угу. Это комфортно для вас, иметь такую мотивацию мотивацию к на данный момент сейчас? Сейчас? Угу. Более чем комфортно. То есть это мое желание. Можно угу. Ваше желание. И насколько вы готовы, в принципе, прилагать к этому усилия, Насколько вы готовы прямо двигаться? Я считаю, что мотивация это уже усилия. Это надо, как Шмейгера, чтобы получить эти сколько мистеров Олимпии, он сколько занимался, сколько он потратил сил. Хотя он не бедный человек был, и он все равно старался в истории. Угу. Я думаю, я бы еще подвинул бы <связать> ну хорошо, главное не переусердствовать на самом деле. Если вы чувствуете, что вы вот за две недели сможете очень сильно переструктурировать свой опыт, на вот такой уровень, прям, чтобы с минус пяти, условно говоря, там до плюс 4,8, то это окей. Как чувствуете по ощущениям? Посильно. Контроль. Ну, то есть уже, как говорили, тоже это как метафора есть, это будет такое uh -huh. вот, контроль, уверенность и четко представлять свою цель, uh -huh. она очень сильно поможет в этом. Отлично. Это Корабль, который не знает, куда он их плывет, ни один ветер ему не будет по пути. Супер. Хорошо. И еще небольшая метафорическая часть, когда вы вот сейчас стоите вот там, где вы стоите. Просто глазами посмотрите на ту точку, где вы находились. Видите ее, да? И представьте, что вместе этой точки есть какой-то предмет, некая метафора. Просто то, что вам придет на ум, там это и представьте. Просто посмотрите туда, прям глазами туда посмотрите. И расскажите, что это. Ну Это что-то такое, типа черное, что-то такое черное, такой сгусток черный. Вот. Если так вот включить воображение, похоже на черную кошку. Хорошо. Ну, черный сгусток похоже на черную кошку. Сейчас ваша задача просто мысленным взором смотреть на ту точку, где вы видите черную кошку, и мысленным взором передвигать эту черную кошку через точку ноль к метапрограмме на 4.8 или даже больше, и в этот момент эта черная кошка будет во что-то превращаться, пока вы будете мысленным взором ее передвигать. И когда вы дойдете до точки 4.8, просто скажите, во что оно превратилось. Та же кошка превратилась только в это у меня в детстве была кошка вот, такая просто русская кошка вот она в нее превратилась но не в черную а как выглядит эта кошка русская которая черно-серая такая кошка такая, обычная как они, там... угу. обычная черная серая кошка Хорошо. Такая, вот это, там, серая больше это, такая сероватая такая. Сер серая кошка русская да, Хорошо. Да. Обычный. Это позитивный образ для вас? Ну да. Хорошо. И тогда сейчас встаньте на место этой черно-серой кошки русской и превратите, и пускай она как бы войдет в вас. И это будет символом того, что ваша программа уже сдвинулась от минус 5, условно говоря, до плюс 4,8. Как по ощущениям? Это, это хорошее ощущение, потому что это кошка, как бы это, это мой в детстве был лучший друг. Вот, ее звали Мурка. Вот, мы с ней понимали, как бы, это, что мы друг от друга хотим. Там, она мысленные команды не выполняла. То есть, пошли со мной, ходила, гуляла, как собака. Угу. Вот, в школу провожала. Вот, интересная такая кошка была. Отлично. Это хорошая метафора. Хорошо. Как сейчас, по вашим ощущениям, в вашей мотивации что-то изменилось и насколько это изменилось? Представления появились, как себя вести в некоторых uh -huh. Uh -huh. трудных ситуациях, где нужен ресурс. Uh -huh. хорошо а как будете себя вести Взвешенно, уверенно okay. буду обращаться напрямую может быть даже супер да. хорошо вот, а... прямую, образу который вот этот как, есть образец он, он поступил Давай, вперед. Отлично. Как по вашим внутренним ощущениям? Ну, если обратить внимание, посмотреть, посмотрите потом видеозапись, как вы общались в самом начале, и как происходит сейчас общение, вы заметите даже по мета-сообщению эти изменения. Дальнейшие рекомендации. Вот вы с собой договорились сейчас на две недели, там, условно говоря, поработать, именно подействовать из этой мета-программы. Что вам будет в помощь? Вам будет в помощь Арнольд Фарснейдер. То есть можете прямо вот так, вот, как мы делали в этой демонстрации, становиться им на какое-то время, чтобы понять, как это, чтобы понять вот эту уверенность, чтобы понять эту мотивацию. к И уже ну, для, для того, чтобы как бы у себя встраивать, взращивать вот это вот э, поведение. И просто наблюдайте за собой и старайтесь сознательно, сейчас уже в будущем, вот начиная с сегодняшнего момента, Просто напоминать себе, что мотивация «к». И здесь у вас будут очень много хороших метафор. Это и Арнольд Шварценеггер, это и ваша кошка, которая друг, которая серая. Они вам будут напоминать о том, что у вас произошли изменения, и вы, в принципе, уже можете и готовы себя вести совершенно новым образом. Для того, чтобы проверить эту эффективность, должно пройти какое-то время. Может быть, две недели, может, три. А может, вы уже даже завтра начнете ощущать вот эти изменения. И будет очень здорово, если вы в комментариях потом под этим эфиром напишите о ваших изменениях и как это работает у вас. И может быть, сейчас вы хотите что-то сказать по поводу того, что с вами происходило, каким, какой была для вас эта работа и просто какую-то обратную связь для наших зрителей. А пока они пишут вопросы, я думаю, они могут послушать то, что с вами происходило. Вы уже можете расслабиться, работа уже завершена и завершена успешно. Таким образом, мы можем делать изменения программ. То есть тут применяются и метафоры, тут применяются и пространственные якоря. Просто поделитесь. Вот это, просто хотел сказать, вот это, когда встанет на его место и встанет обратно. Вот, вот там вот было, да, вот это, очень сильно ощущалось, разница вот. Ну и еще плюс это, то есть, как бы представь это, что там на месте, вот как бы вот этот густок какой-то непонятной черной материи или там, похожий похоже на кошку. Вот, а еще хотел сказать: вот это, помните, вот это, когда мы с вами разговаривали, первое интервью было, вот. А после вот этого разговора, вот, как бы меня многие вещи стали доходить, которые я как бы, даже не понимал, даже не задумывался то есть, Не из-за того, что это, там, не понимаю что то а просто эти вещи не входили в круг моих понятий. То есть, когда Начал задуматься, начал искать это, что это, как это, очень общем, как-то описать. И многие вещи сразу как-то они вышли на поверхность, и с ними уже можно было работать как-то, в свой мир встраивать и как-то с ними уже это работать, то есть, удалять, приближать. Все мы родом из детства, психологи говорят, все мы родом из детства. Да, в общем, и там, чтобы вот эти конфликты пережить, чтобы с ума не сойти, вот, и как-то вот это все себе оправдать, вот это то, что происходит. Это. Вот я там себе придумывал такие это, конструкции, костыли, и, как бы, и замечал, какие работают, какие не работают, вот, и буквально, как бы, в самые трудные времена вот эти вот как бы, конструкции у меня вспоминаются и действительно Черные, что они кудачи. Вот, у меня все время пробежала черная кошка, все, жди удачу. Любая кошка пробежала, вечером это все, это куда И действительно так. И вот когда я шел вечером помню домой, нагулялся, бос был при спины в обед, а вот не пришел. За это я знаю, что будет телесное наказание. Иду и жду, пока мне перебежит кошка, не иду домой, пока мне кошка не перейдет дорогу. Uh -huh. вот, вот часа два ходил, очень, я, ну, там, полтора часа, вот, перебежал и все, иду смело домой, в общем, и все. никто не обращает внимания, ну, пришел, пришел, мой Но если она не перебежит, не, не перебежала и пошел домой. Все. Звучка обеспечена. Знаю, ну, как это как, как раз таки говорит о, том, о нашей вере и о нашей убежденности. Это супер. когда вы понимаете, что вы себе ставите, условно говоря, установку, что если мне перебегает черная кошка дорогу, то у меня будет все классно, мне повезет, то это так у вас и работает. Если кто-то себе про черную кошку ставит другую установку, что если черная кошка перебежала дорогу, то будет беда, то оно, скорее всего, так и происходит, и мы бессознательно эту беду найдем. Хорошо, Михаил, большое вам спасибо за эту работу. Вот вам ребята пишут, Михаил, благодарю за смелость. Да, это действительно очень смело, выйти в прямой эфир тут перед всем Ютубом, условно говоря, потому что это, эту демонстрацию будут смотреть многие люди. Большое вам искреннее спасибо за эту демонстрацию. Я думаю, что прошло все на самом деле достаточно хорошо и что особых вопросов нету. Но если вопросы будут, Лично к вам, я думаю, они могут написать их в комментариях, и вы обязательно на них ответите. Я думаю, что сейчас все будут следить за вашими изменениями, и будет очень здорово, если вы через какое-то время просто напишите, как это повлияло на вас, потому что была проделана хорошая, четкая системная работа, и я думаю, что вы сейчас уже начнете лучше внедрять в свою жизнь именно еще вот этот вот полюс своей мотивации. Большое вам спасибо. Тогда можете отключаться, я ребятам еще просто пробегусь и объясню некоторые вещи, которые мы делали. Вам тогда пока-пока можете помахать нашим зрителям и присоединяться уже как зритель этого эфира. А я еще раз пробегусь по презентации, что мы, собственно говоря, делали. Ну, в принципе, мы делали все, что я рассказал. Ребят, если какие-то вопросы, можете их сейчас в чат написать. Секунду. Делаю себя большим, включая демонстрацию. И еще раз просто пробегусь, чтобы было понятно для тех, кто будет это делать в дальнейшем. То есть в первую очередь нужно определиться, какую метапрограмму вы хотите изменить. И просто порассуждать на тему, как это будет работать в вашей жизни, для чего вам это вообще. Каким образом данный полюс метапрограммы, который есть сейчас, он вам в чем-то мешает. И почему вам вообще стоит этим заниматься. Дальше стоит подумать в какую сторону вы хотите все-таки изменить и контекст, в которых она должна работать. Там, работа, бизнес. Отношения и так далее. Дальше нужно немного пофантазировать. И, как правило, вот на этом третьем шаге человек фантазирует не очень уверенно, потому что в карте реальности этого особо нет. Дальше нужно смоделировать. Моделировать, моделировать лучше в пространстве. То есть, когда вы входите. То есть для моделирования берите человека, у которого э, метапрограмма, к которой вы стремитесь, ярко выражена. Михаил вот взял очень хороший, яркий пример, как Арнольд Шварценегер. Он работал с метапрограммой мотивация к мотивация от. Если будете работать с какой-то другой метапрограммой, вам тоже стоит найти и распознать того человека, у которого ярко выражена эта метапрограмма. И это не обязательно должен быть какая-нибудь там суперзнаменитая. Это может быть, в вашем окружении, может быть, вас, ваш сосед, может быть, ваш друг, ваш приятель или кто угодно обладает э, тем полюсом, который вам необходим для моделирования. И таким образом вам очень важно э, все-таки войти во вторую позицию. Войти во вторую позицию. А во вторую позицию что значит? Это вам нужно стать этим человеком на время. А чтобы вам лучше э, стать этим человеком, вам нужно занять похожую позу, сделать похожее выражение лица, э, то есть все мета скопировать. Можно даже голос скопировать, можно какие-то фразы этого человека скопировать для того, чтобы вы ощутили, каково это. Да? Дальше вам нужно проверить. Вам нужно пятым шагом сделать экологическую проверку, если я буду себя вести вот так, таким образом, уже из этой метапрограммы, как это будет влиять на все мои аспекты э, жизни? Если положительно, то окей. Если на какой-то из аспектов это может э, повлиять отрицательно, то вам нужно порассуждать и найти, каким образом это обойти. Да? Дальше э, дайте себе разрешение на неделю, на две. То есть вот именно внутреннее разрешение, да, я готов попробовать это изменить попробовать действовать вот таким вот образом новым э, уже из новой метапрограммы какое-то время. И дальше, если есть внутри какие-то части личности, нужно с ними пообщаться, которые сопротивляются, нужно с ними пообщаться и, соответственно, договориться о том, чтобы они хотя бы на какое-то время приняли это все э, попробовать так скажем. Ну и дальше подстройка к будущему, нужно подумать, как вы уже в будущем будете действовать. Здесь на, на шаге подстройки к будущему вам уже нужно некую стратегию представить, какие могут вам встречаться жизненные ситуации, где бы вы могли уже себя по-новому проявить. Ну и дальше в завершении тоже поработать в пространстве, сделать некую такую шкалу у себя на полу, линию провести, где, где вы сейчас находитесь, дальше отметить... Лучше всего на ощущениях, к чему вы хотите прийти. И здесь доверьтесь на самом деле своим ощущениям, потому что ощущения будут здесь лучше. Ощущения будут работать лучше, чем то, как я представляю, как я хотел бы. Вот прямо идете спиной, и вот где чувствуете, что вот все, уже достаточно, то здесь и остановитесь, и поставьте очередную отметку. Ну и дальше работа с метафорой. Условно говоря, вы здесь представляете одну метафору, где вы есть, и медленно-медленно взглядом передвигаете ее туда, к чему вы готовы и можете прийти. И в этот момент должна произойти трансформация. И та метафора, которая будет уже завершающей, она должна быть некой позитивной, чтобы вам прям хотелось встать на это место и ассоциироваться с этой метафорой. Это тоже такое, ну скажем так, проективное, бессознательное подкрепление того, что работа вами проделана успешно. И в дальнейшем, соответственно, вы делаете что? В дальнейшем вы просто корректируете свои действия таким образом, чтобы вы могли, чтобы вы могли держать это на каком-то таком полусознательном контроле, вот эти вещи, и двигаться дальше. Хорошо, Михаил, так, ждем комментаторов. <смех> Ольга ждет комментаторов, наверное, этих веселых комментаторов. Я для веселых комментаторов могу еще несколько раз поерзать. У нас в прошлый раз один пришел, чудо-человек, который что-то там про меня интересное рассказал, и он говорит, ерзает что-то, хорошо, что чуть ли не, там, не испражняется. Я в ответ ответил, я вот специально для того, чтобы вас удовлетворить, я вот ерзаю. Да, я ерзаю, потому что сидеть целый час, это не очень-то удобное занятие, поэтому я ерзаю, и я уверен, что любой из вас, и в том числе уважаемый комментатор, тоже ерзает лишь только потому, что физиология так устроена. Что-то человеки едва же приходили, но ненадолго, да, я что-то их не видел, не знаю, это самое, ну, во всяком случае, комментариев-то я здесь не видел, поэтому, поэтому вот так. Ну, раз приходили, но ненадолго, значит, почему-то они не захотели. Хорошо, друзья, те, кто нас сейчас смотрят, напишите, пожалуйста, все ли понятно. А, не сюда, а куда же они приходили? Ольга, я, наверное, чего-то не знаю. Но суть не в этом. Суть в том, что... А, под прошлые два стрима? Ну ладно. Это, это их проблемы, это их личное горе. Ребята, по поводу... Вот методики, как это сделать. Напишите, было ли это понятно, было ли это доступно для вас, есть ли какие-то вопросы. Если вопросов нет, то будем завершать стрим. Если вопросы есть, то можете их задать, и я постараюсь на них прямо сейчас ответить. А если вопросов нету, то дальнейшие уже вопросы буду отвечать в текстовом виде, в комментариях под этим прямым эфиром. Михаил крутой, молодец. Я уверен, что Михаил нам еще поделится своими результатами. Также, друзья, у нас есть NLP-чат, в который вы можете добавиться. Ссылка на чат будет в описании к этому видео. Вопросов пока нет. Хорошо, вопросов пока нет, потому что, наверное, еще... Не попробовали. Обычно вопросы, когда пробуешь что-то, они возникают. Причем возникают вопросы качественные. Хорошо, как ваше настроение? Мы с вами так еще не успели ни по теме пообщаться. Если вопросов нет, то мы будем тогда на этом завершать наш прямой эфир. Большое спасибо, что присоединились. С вами был Юрий Пузыревский и Михаил, к сожалению, не скажу, какая у него фамилия. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.